Детская книжка «Лес» издательства «Азбукварик». Книжка из серии «Веселые голоса». Читай стихи про животных, нажимай на кнопочку и слушай их голоса. Медведь. Сова. Заяц. Мышка. Волк.